Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла «РАК. Как исцелиться с помощью мыслей» Все указывает на то, что причиной возникновения онкологических заболеваний в большей степени является неэкологичное канцерогенное мышление человека, то, чем наполнена его психика, его внутренний мир, своими взглядами, мыслями. Воззрениями и воспоминаниями человек определяет ежедневный ход своей жизни, свои реакции, свои поступки и свои привычки. Бессознательно, то есть не управляя сознательно процессом, человек устанавливает в себе частоту пульса, давление в кровеносной системе, уровень гормонов и различных веществ в крови и многое другое. Ведь мы никогда не задумываемся, как быстро биться нашему сердцу, сколько вдохов сделать в минуту или сколько слюны выделить, чтобы съесть дольку кислого лимона в сахаре со слепительно желтой ароматной корочкой. Точно так же бессознательно, то есть неосознанно и как бы случайно, человек принимает более глобальные решения в своей жизни, такие как решение жить и здравствовать или уйти. Уйти, чтобы не видеть своего поражения, чтобы родиться заново в ином мире и прожить свою истинную жизнь. Не принимая мир с его правилами и не принимая своих оппонентов, освободить для них место, как для более достойных. Испытывая постоянный стресс и не в силах больше бороться, человек выбирает покой. Обида, тоска, жертвенность, стресс и уныние — вот сильные канцерогены вызывающие онкологические заболевания. Вот то, что не дает жить. Но ведь мы уже выясняли, что мы встречаем в своей жизни то, во что верим. Окружающий нас мир – это фильм, который мы показываем сами себе. И если этот фильм изрядно надоел и хочется совсем другого, необходимо лишь заменить пленку, то есть наши убеждения. Работа с психотерапевтом направлена на то, чтобы выбрать жизнь свою жизнь, определить психологические структуры личности, стремящиеся к смерти, и освободиться от них, выявить структуры психики, выбирающие жизнь, и многократно усилить их, разработать четкую картину здоровья, и пошаговый план его достижения, и запустить процесс психосоматического самоисцеления. Какие же необходимы переменные действия, чтобы изменить ситуацию и развернуть процесс вспять? В первую очередь, необходимо стать хозяином своей жизни, то есть взять на себя ответственность за свою жизнь и за здоровье, и за все события в ней. Определить свою насущную цель, конечно, это здоровье. Определить выгоды болезни. Что она дает, что позволяет, от чего защищает она, решить эти проблемы другим здоровым путем, определить причины болезни, недавние стрессы, неэкологичное свое восприятие, свои реакции и поведение. проработать их с психологом и научиться реагировать здоровым путем, отпустить все ранящие ситуации, которые случились раньше, принять жизнь такой, какая она есть. Найти в этом радость и возможность реализовать себя, расслабиться, преодолеть обиды, отпустить значимых людей, перестать им уделять уйму своего внимания и сфокусироваться на своей жизни и своих целях, сосредоточиться на своих замыслах, действиях и их смысле. Определить уроки болезни, как необходимо измениться, чтобы исцелиться. Что необходимо изменить в себе, чтобы перейти на более высокий уровень жизни? Сформировать образ желаемого будущего, в котором присутствует здоровье, радость, физическая активность и более высокий уровень жизни? Где, когда, с кем, что, как, с какой целью, с помощью чего? На все эти вопросы необходимо дать ответ. Начать вести новый, здоровый и активный образ жизни, наполненный новым смыслом жизни, ведущим к радости, благополучию, эффективности и счастливости, совершенству и удачливости. Это совершенно конкретные действия, их необходимо совершить. Именно они обеспечат переход из той жизни, которая привела к заболеванию, в новую, где болезнь в качестве телесного сигнала уже не нужна. И все ресурсы направлены на здоровье, долголетие, саморазвитие и самовыражение через реализацию желаний, целей, планов и заветных мечтаний. До встречи в следующих выпусках!